всем привет мы приехали к большому золотому будди сделаем небольшой видеообзор, покажем вам куда мы приехали что там происходит вот большая лестница на ней определенное количество ступеней нужно по ней подняться чтобы, да, сделать такое восхождение там у нас э, с разных сторон колокольчики в которые мы сейчас пойдем бить ну и конечно же мы потом вернемся и скажем о своих результатах обязательно расскажем что нам дал Будда в эту поездку, мы пошли. Говорят, что если по этим колокольчикам лупить этими палками, то исполнится все твои желания. А у нас сегодня китайский Новый год, поэтому мы загадываем здоровье, радости, успеха, побольше благодарности в этой жизни, новые дома, квартиры, яхты, новые работы, бизнесы и прочие, прочие, прочие, прочие. Стоит стрельба, китайцы отгоняют злых духов, ну а мы по колокольчикам их тут много, пока пройдем, все, все загадаем, пожелаем, уже у нас, наверное, к обеду будет. да, Обязательно, мы пошли. За всю историю посещений Таиланда первый раз пошли обойти Будду с другой стороны. А тут такая красота оказывается, Будды какие-то интересные, ветерок, ляпота, красота, много павильонов с Буддами, в общем открытие, пойдем еще с другой стороны обойдем. И доколотим по колокольчикам желание загадываем китайский новый год все кстати с китайским новым годом жена застряла на буддах не может оторваться а я пока иду лицезрею пейзаж наткнулся на небольшой алтарь такой знаете народный самодельный а вот не самодельный Большое, красивый. Интересно, что они приносят сюда какие-то напитки в немаленьких количествах. С надеждой, наверное, на то, что святые попьют из их бутылочки. Всем привет! Мы на Золотом Будде продолжаем видеосъемку. Наконец-то смог покинул Паттайю. Великолепно видно море, все цвета пришел классный свежий ветер и мы в китайский новый год решили сходить будет чтобы позагадывать желания ваши и наши кстати поделать немножко интересных волшебных ритуалов просто хорошо провести время наслаждаемся красотой наслаждаемся видом наслаждаемся гармонией вот недалеко от меня на одном из алтарей сидит кита китаянка по-моему китаянка медитирует, не будем ей мешать. Так что любуйтесь красотой, созерцайте внутреннюю красоту, стремитесь к гармонии, прежде всего, внутри себя. У Будды хорошо. Ветерок дует. Такая... Сегодня погода, наверное, такая хорошая, удачная, китайская. Но на самом деле, солнце и ветер создают такое комфортное состояние. Это когда смешиваешь в своей жизни что-нибудь, например, хорошие отношения, хороший бизнес, и все привет все прекрасно, прекрасная погода тогда. Давайте посмотрим на город сверху. Вдалеке большая башня, Паттайя Парк. Там дальше высотки возле пляжа, к рядом мы живем. Все как на ладони. там центр города с другой стороны Здесь есть ритуал нужно поставить монетку ребром тогда желание исполнится Ну на самом деле я верю в чудеса но не так просто все то что должно исполниться быстро и легко оно и так без монеток исполняется легко и просто а то что нужно поработать над целью тогда конечно монетка может быть, даст какой-то процент помощи, но она не решит наших жизненных задач. Поэтому рассчитываем на себя, на свои силы, на свои возможности, на свои умения. Ну и действуем, действуем. Ставим цели и действуем. Все как всегда. Каждый пытается поставить монетку на ребро в орнаменте. Ну, сегодня такой ветер, что, мне кажется, это не так-то просто. <решит> О, какой красивый колокол. камеру сдувает ну вон же поставили смотри да, если, кстати, давай давай не ставь я ставь, ставь. <свя> <свя> <свя> <свя> молодец Наконец-то решили посетить на Золотом Пути процесс на успех, благословение на успех. мечтает специальная специальный Вот здесь небольшой магазинчик, здесь непосредственно подход к Золотому Будде, здесь разные ритуалы, они к вам расскажем немножко похоже. проходит сам процесс. Монах читает молитвы, специальная манга. место, конечно, красивое, что я не говорят, необычное, очень рекомендую посетить. Это еще не был, хотя даже кто был, тоже будет интересно, потому что из годов будет меняться. А медитация у ног Будды вообще очень сильная и Вика сидит рядом, пускает корни, говорит, очень мощная энергия идет. Ну и надо полагать, место намоленное, очень такое благостное. Сидишь, что ты, как-то успокаиваешься, гармонизируешься. То есть что-то, какая-то энергия есть. И если есть те, кто в это не верит, приезжайте, посидите, а потом расскажите свои ощущения, впечатления. Мы не говорим буди, прощай, мы говорим одну. До свидания, до новых встреч. Возвращаемся из этой замечательной прогулки. Прошли тут все достопримечательности в очередной раз. Сделали ритуалы. Сделали ритуалы, да, волшебные. Ну и, надеюсь, все исполнится и у нас, и у вас. Волшебнички каждый день? Да, обязательно каждый день. Делайте практики, делайте ритуалы. Обращайтесь к миру с просьбами, и он обязательно откликнется. Обязательно откликнется. После Будды немножко так прижарились, решили посидеть в парке. Парк красивый, такой, знаете, небольшой, но очень такой интересный. Необычный парк. Сейчас там поделаем фотографии, потом обязательно выложим. Опять же тенечек, тенечек, тяжело. ветерочек, да. Сейчас, три минуты отдохнем, побежали дальше. Выбрались чегерями на какую-то дорогу, пойдем в центр. В Пешком пойдем, да. Рядом красота неописуемая. Здесь дорога, через дорогу тоже красота неописуемая. А здесь живописный зеленый забор. В общем, да, все очень живописно. Ветерок на улице, более-менее не жарко. Поэтому мы решили двигаться в сторону центра. Я уже здесь ходил, и с живым уже ходили. Здесь на минут 30 до, до ну до, до самого центра, до пляжа центрального. А в тенечек, ветерочек? Да, когда тебе комфортно идти, то вообще шикарно. Да.